Гутен Морген Ундалис Сузамен Гутен Морген Всем привет Так, утро Следующего дня Чем мы занимаемся? Вытаскиваем Утопленника Он как бы подразмок, Как бы вроде даже нормально Сейчас мы сделаем следующее Теперь Вот это все надо продуть все как бы готово теперь он валить будет на ну, ура я вот думаю я... К... кого? иголку? не ну я то вверх ее не замачивал там просто пошкребать надо а так ну все само собой под откисло ну чутка откисло ее наждачком взять мелким Сейчас. или скотчбрат ему подрать, да? Короче, реанимировали Девика, сегодня будем грунтовать, покажем, покажем что он гораздо лучше себя да, чувствует, чем на первом слое на капоте. Ничего же, блин, сложного, вот я удивляюсь тем людям, которые этого не делают. Все, ствол чистый, сухой, то есть в нем я не оставляю ничего, он вот так вот и должен находиться. Вот его стволы, да, человека, который работает, вот он их оставляет сухими и, в принципе, ну так, более или менее чистыми, да? Берем следующий ствол, общественный, вот гляньте на него, он уже тоже, да, сухой, то есть его, походу, даже не промыли, его просто вот так и оставили. Он там слезка стекает у пистолета, ну, поражает это такое отношение к инструменту, высшим блин, работаете. Ну, он хоть и общественный, да, он подубитый, но он должен быть чистым. А после мытья стволов я, допустим, не сторонник того, чтобы в них оставлять растворитель, чтобы он там стоял. Вымыли, продули, собрали, повесили на место. Занимает там 10 минут. Это вообще в общем, в общем. Ну, берешь в руки, приятно работать. Так, идем смотреть, что там делает Александр. Александр. А сегодня у нас по плану объем хороший. Сегодня у нас по планам загрунтовать кузов. Я сейчас буду заниматься пластиком сейчас мы вот это вот вот так вот кладем на стол и будем это все вот это все благополучно удирать оно, ну это ж капец а кто-то мазал его да правильно видишь трещину возьми замаш ноздрю себе сука дебил замаш финишкой своей возьмем 150-ку Хотя, давайте так, попробуем с 240, как пойдет. Если будет хреново, потому что э, наждак говно, то возьму 150. Но 150 тоже, чесать особо пластик, поднимать волос на нем. Э, я не любитель такого дела. А Саша пока добивает кузов, он его мотует под грунт, грунтоваться будет целиком. Все, потому что такие, там скол, там шкряпка, там протир. Короче, пойдет под грунт, все. Вон, дверь была целая, да, казалось бы ну, целое, но в сколах вот, пожалуйста а был бы нормальный наждак, снесли бы до да металла не парились бы вообще так, капот, инфракрасную сушку включили на максимум загадали погоду безоблачную и вот короче О, температура уже градусов так 45 примерно и вот так он полежит до, до, до сколько? До, до вечера, наверное, он полежит да, пока солнце светит, так и полежит и тогда точно никаких усадов не будет. Все, берем наждочину в руки. Пылесос обалденнейший. А у ребят очень хорошей подставкой был, я так понимаю, долгие годы, потому что вот такой слой пыли, который я с него сдул, меня просто поразил. То есть чуваки труд вручную с водой. Им пылесос как бы не нужен. Люди некоторые молятся на такие вещи. А у некоторых он просто стоит в углу вот такой вот заваленный говном. Поразительно. Вперед, поехали, ставим Ротекс в адовый режим. Наждак БУшники. Попробуем. Моя задача разодрать там, где именно трещины. Потому что там, где трещины не пошли за это время, пока машины туда-сюда таскали. Расчищать смысла вообще нету никакого. Но там, где трещины, это 50% бампера. Ага, надо же пылесос в розетку, наверное, включить. Ага, все понятно, тут шпатлевка, тут трещины не просто так, а трещины потому, что есть финишка, универсалка, есть стекловолокно, тут есть все. Это, это сука, вот это тот случай, когда я на расширителях говорил, люди, блять, ну, одумайтесь, в аду вам всем горит. зачем, есть по пластику шпаху возьми на навали. Что там? Внизу? А там внизу, знаешь, что я тебе скажу? А там ничего внизу. Я сейчас чищу и там будет ровно. Ровно, но максимум можно наждаком будет. Да-да-добить, да, да. А ты прекрати шпатлевку, ублюдок! У тебя как у Гитлера белый усыток Когда, когда? Я, я понял. Сейчас посмотрим, что же тут внизу. Так, давай еще загадку раскроем для себя. Изнутри ничего не паяное. А, знаешь, где подпаянное? Вот тут поворот порванный. Ну поворот. То есть вот тут ничего не тронуто. То есть подпаян поворот. Ну, есть у них, да, тут проблема его, пока разбирают, рвут. Вот, видишь? Чуть-чуть. Блин, у ну нас ждать давно все он уже не трет да есть кривизна ее можно феном погреть подровнять наждаком выдрать поэтому я сейчас беру 150очку 240 нам не актуально сейчас уже стало. То есть, что мы имеем? Мы имеем абсолютно в этой части целый пластик в плане целостности по поверхности. Но есть небольшая шишка, как бы, вот здесь, вот ореолом То есть тут при ямочек получается. Изнутри показываю. Изнутри бампер целый. То есть подпаяно. Вот тут ушко, которое, вон, видно, шпаклот рвется. Ну это тоже сейчас будем поправлять. Так, в общем бампер весь целый зачем спрашивается там было спотлевать. сейчас возьмем фен погреем вот здесь вот 5-7 минут его погоняем чуть подправим вычищем наждаком пластик имеет толщину ну минимум 4 миллиметра на этой толщине можно его гонять туда-сюда, сколько души твоей будет угодно. Тем более, что тут линии узкие, плоскости не идеально ровные. Они переливающиеся. На этом бампере, даже если будет малейший какой-то перелив, его не увидеть. А прикол в том, что перелив будет, потому что мы готовим бампер лежа так, когда мы его ставим, у него где-то форма надувается, там расширяется, оттягивается и так далее. То есть перелив, он все равно будет идти. Но главная задача сделать его максимально плавным, то есть без резких какой-то канавы это все делается феном прогрели потом машинкой счесали, там бурсочком подправили именно пластик, толщину пластика и все мы получаем бампер, который в жизни не сможет дать вот такой вот сетки потому что на нем просто нету того материала, который может так потрескаться сейчас я все разрабатываю машинкой, потом работаем с феном я вам покажу магию вот это все вот это все я вычесал машинкой 150-кой, минус за 10, ну, может, 15, ладно, возьмем, так, с запасиком. То есть там, где были явно видны трещины, и можно достать машинкой, все сделано. Вот это вот торцы, вычесаны машинкой, куда она подлазит. Здесь торец, где проварено, это все машинкой, уже закруглено. И реальность того, что надо сделать, это изнутри. переварить вот эту штуку и снаружи ее еще поправить. И, в принципе, тут даже шпатлевать нечего. То есть все Всё выводится на пластике без как таковой даже шпатлевки. работы по минимуму, а результат будет по максимуму. Теперь, конечно, вручную придется дочесать. вот а тут куда уходят трещины, то есть вовнутрь в канавы. Ну и тут вручную поработать, сюда машинка просто физически не влазит. Все, остальное перемотываем, весь грунт я снимать не буду. М -м -м, глупая затея, не так, не так как бы работа, чтобы этим заниматься. И феном, да, вот сейчас феном еще погрею. Будем продолжать. Я вам сейчас тут моментус покажу. Хотел я тут все заварить. Плоскость уже выровнял. Показывать не стал, потому что показывать нечего. Феном погрел, ладошки подавил. Дали мне вот такие вот вещи и пудру. Ну Это типа суперклей, а это пудра, которая типа при соприкосновении с этим клеем превращается в жидкий пластик, который потом затвердевает. А, еще пилочку, специально обученная пилочка. Так вот, вот эту вот трещину, которая. вот она идет. Я хотел заварить. Варить просто нечем. Поэтому двухкомпонентными келями, когда работаешь, все равно также делаешь а, разделку кромок, то есть шов раскрываешь. А, ну там, правда, по двухкомпонентной раскрываешь хорошо, миллиметр на 3 на 4 Тут мне, ребята, сказали, просто вот этой. Сделаешь в запил с двух сторон я вас там чуть толкаю, извините. То есть распилишь лицевой стороны прольешь чуть-чуть, а со спины там два-три захода слоя как бы сделаешь. Попробуем. Говорят хорошо, очень держит и а через примерно час хорошо точится. Поэтому растачиваем, делаем такой как бы. Пазик, который можно залить. И сейчас будем его ставить полувертикально. Потом полулежа, чтобы с обратной стороны заливать. робом ознажирывание. Зныщуем жиры. И вот так вот еще. Хопа, хопа. И пускай у нас оно чуть остывает. А дальше будем пробовать. Мне самому интересно эта шляпа. Что она себе представляет. И как оно работает. Так, мы обжижирили. Пробуем. Ты бы тебе, суку, попробовать. А. а ну, ты переставь камеру, так чтобы было видать. Так, я сейчас сначала со спины промочу. По запаху это тот же суперклей. Спасибо. Фен, да мы не употребляем. Не, уже не нужен, спасибо. Так, ну да, суперклей. Да. То есть полностью супер-супер-суперклей. Все нормально, суперклей. Интересно очень, как он держит. У нас тут есть образец один на уголочке внизу. Мы там сделали и проверим, как он держит. Знаете, тот рецепт из лайфхаков суперклеем, сука. Забил? Угу. А, все нормально. Не, я нормально, не говорю. Из лайфхаков суперклеем. Это сода и суперклей. Вот оно. Это, вот это вот. Только наклеили, конечно, красивые наклейки тут. Все типа круто. Все дела. На самом деле, сейчас проверим на том кусочке, вот на том, как оно держит. Потому что, он, как, как по мне, так это какая-то шляпа. <связать> Будь здоров, бравля. <связать> <связать> <связать> да вытрем-то. Это не есть проблема, как бы, это все равно тут еще наждачить. Видать что-то, да? Так, пилочкой пацаны там, говорит, пилят. А да, прикинь, сейчас реально мы там мучаемся, типа варим, варим, а, варим, а тут херак и 12. схема рабочая. И вот эта слеза даже не выйдет. Ну, даем чуть-чуть просыхать как бы остывать, чтобы не перегреть самое главное. А. цены хрела Все. А наклейка тут какой-то пауэрпласт. Ну, ни хера себе. В Чернигове там наливают их. В эти баночки клеят эти пауэрпласты. Людям суперклей за... 0,30 центов, продают, как Вася, мы изобрели схему такую супер рабочую. Детской присыпкой посыпаем, знаешь, что я предлагаю? Давай с этой стороны сейчас, на, на вот этом тестовом с двух сторон оставим на, на час. Короче, мы оставляем вот это на час, пусть оно высыхает, а сейчас пока тестовый тоже доклеим со второй стороны. И потом поломаем чуть позже. Так, ну займемся бампером. Я там пока пороги вычислил. Кстати, вот жаль, что не стал показывать вам порог. А тут порог, я его грел. Видно, насколько сильно, во-первых, перегревал, чтобы можно было давануть изнутри. А вот так он выглядит снаружи. Ни шпатлевки, ничего нету. Вот тут вот была одна рисочка, которая уже как бы глубокенькая. Я ее клеем заклеил, в порошка сыпанул и потом счистил. Все, ровно, шпатлевать, ничего не надо, все готово под грунт. Теперь занимаемся бампером. Вот тут мы делали экспериментальную вот эту точку. И ну, изнутри я насыпал хорошо. Отклеилась от вот этой поверхности, потому что там ну, не зачищено, только обезжирено. Но в общем и в целом, вот рядом видно надрез какой-то по ушку идет. Вот он гуляет, а так держится. И вот так держится. Я, конечно, без фанатизма давлю, то есть не до усера. Если до усера давить, ну, по-любому порвем. Но в таком случае этот ремонт, ну, блин, просто офигенный. Минимум времени потрачено, максимум результата. Ну, я уверен, что тут тоже тогда все будет держаться. Я тут не буду экспериментировать, ничего давить. Я сейчас просто вычищу, посмотрим, как оно зачищается. Начну, наверное, соточки пильну. Ну, короче. Покажу, что там получится, расскажу в каком этапе. Там, потому что ни хрена не видно, что-то вам показывать. Не то, не то случай. Сейчас будем готовить. Сначала оттуда начнем, а потом 220-кой. Есть вот такой вот Sunmite 220 на мягкой, более-менее терпимый. Пройдемся все остальное, доработаем. А там, где я работал 150-ки на машинке, я обязательно пройду 220-240. Что там есть смотря 220 или ну, 240 у нас есть ручки. Вот ими пройдусь по 150 чтобы сбить с пластика вот эту поднятую ворсу потому что если вот эту ворсу загрунтовать она вот так и будет из грунта торчать некрасиво ну что я могу сказать по этой процедуре я еще вот тут вот видно где выступает как бы сварка это я доливал тут точку получается очень хорошо Чесанул соткой, часану 150-кой, дочесал 220-кой. Да, риса, конечно, крупный еще просматривается внутри, но, тем не менее, все, ну, то есть, это зальется все грунтом. Остальное доработал. В общем, вот эта вот схема. Санек трудится. Вот эта схема, как бы, ну, мне понравилось, как она работает. Вопрос, конечно, как оно в дальнейшем будет себя показывать, но пока что, пока я перетирал, все нормально, очень просто удобно тем, что не надо никаких приспособлений иметь. Э -э закончили мы на том, что мы пластик там чухандели, с клеем определяли, с клеем, кстати, понравился. В общем, пока что <coughs> на данный момент по кузову автомобиля. Кузов, казалось, был целым, как бы, но ну, он бы был целым, кроме передних крыльев. А получается, что из всего целого <coughs> дверь водительская более-менее осталась без протира. Все остальное... От дубасили в протиры. А тут вообще просто, да, мрак. Хоп. Какой ягуар. Вот такие вот протиры, растиры это все сколы были на, на дверях. Причем двери, как ни странно, вот эта дверь ремонтировалась пятном. А это все заводское. И вот заводское больше всего протерто. Крылья подведены как-то примерно, потому что вам сказали, болты не трогать, не откручивать, иначе оно стрельнет и потом все. Виллы грабли опять все по новой. Выводили капот, примерили, закрыли там, что-то нарисовали, более-менее, на этом и закончили. Помещение, вымыли, обдули машину, обдули, Саня там все не успокоится, Он херачит, все там трет, не может натереться перед грунтованием. Я, главное, все обтер, обдул, а он тут давай опять напылил. Задача, ох ты ж негодяй! обезжирить все сейчас, потом оклеить, еще раз обезжирить. Вот там, за стеклом, там, видите, ничего не вот там, вот лежат уже мои готовые бампера с порогами, а Серега вперед плывет Ну, это такое. А, проемы пока не трогаем, проемы я завтра буду прокрашивать, там, подготовывать, прокрашивать, делать все это дело сразу. А, Обезжириваемся для того, чтобы у нас везде прилип скотч, где нам это нужно, и где не нужно тоже, чтобы он прилип. А заворачиваться будем в большинстве бумагой, поскольку она есть, правильно? Да. Вот. И потом еще раз будем обезжариваться. Так, в каком процессе мы находимся? Мы находимся в процессе, что я закончил заворачиваться. У меня как бы все гуд, бенч, а, Даже, ну, фонарик все, все сделал. Глушитель не замотал я. Ну, то, то такое, да, пусть пока так побудет. Санек, как будто он только подошел к машине. Саша, ты ты меня позоришь. Ну как так, ⁇ ептать, я год мне... Ну как, я не у... Не к новому... А, у нас новый стол, да, для бумаги. Саня, ну я 8 месяцев не работаю. 8. Ты, ты день в день херачишь, что ты сделал? Я, я вообще не пойму. Так, а реально, давай посмотрим. Смотри. Ты заклеил за это время стекло, крышу. Ты даже заднее не наклеил. Это раз. Вот эту фоточку. Ну у меня других слов нет. Не включай сифона сейчас. Ну, я не спорю, у тебя работы больше, у тебя лючок еще есть. <решит> <решит> ну, не на такой же тебе. Работали мы с ним параллельно, как бы. Ну, да, ну реально, ты, да, ладно, ты два раза отошел по телефону и покурил три раза. Ну, такое ощущение, что я сюда пришел на два часа раньше тебя. Ну, ладно, не будем угорать, <решит> пойдем мы посмотрим, сколько нам работы еще предстоит. Я, наверное, Санек, давай сделаем так, пока ты там... Арбайтонишь, я тут начну грунтоваться. Тебе устраивает такой вариант? Молчить, значит, согласен. Так, у меня здесь вот это грунтуем, оно все обезжиренно сейчас обдуем. А, ребята тут еще попросили, говорить, чтобы мы жопами не толкались и пистолет три раза не мыть. А, вот здесь подгрунтовать. И тут бампер кусочки, ну не тяжело как бы, да, помочь по пути поэтому <свист> делаем следующее мы сейчас ищем вот оно а -а -а, обдувочник где-то там обдувочник Санек давай ты реально пока будешь заклеиваться я буду там начинать грунтоваться ты как раз позаворачиваешь пока все дырки я там закроюсь и мы сюда зайдем вместе потому что чтоб я поснимал и так далее знаете, кстати, сколько мы наждака ввалили? Вот это целый, сейчас. Вот это целый, а вот это все на машину ушло. Вот это все. Там еще, кстати, в мусорке прямой наждак лежит. хренова гора. Вот это вот все можно было заменить. Ну, ладно, чтобы не обмануть никого. Ну, сейчас еще одну возьму. Вот таким количеством тремы и фестула, ну, или мерки, допустим, да, вот вместе взятым. Вместо вот такого количества. Раилова, как ты там говоришь, ведет? Квападалова. Вот. Но мы пошли работать. Денег нет, но выдержите. Так, что у нас имеется? У нас где-то тут сказали... А тут уже ни хрена нет. Короче, грунт по пластику еще надо найти. Потому что пластика много открытого. Тут и все надо загрунтовать. Облизионником. А потом... Опять та же схема. Вот этот вот грунт. 5 к одному и вперед. А знаете прикол? Ну, а то, что я взял, думал, что вот у грунта по пластику там стоит. Нет, то уже закончившийся баллон просто грунта. А грунта бы для пластика вообще не облазил. Все, что я мог облазить, грунта для пластика нет. Нет от слова вообще совсем вот прям никак это значит что делать мы будем грубо говоря то что у нас есть у нас есть только акриловый грунт наполнитель ну что будь что будет чистым дэвилбиом попробуем как он о а он бодряковый ой красота о дэвил старичок так там где у меня переход на лакокрасоче я не особо мокро так чуть чуть слегонца ну и не пылью, бупа отваливается. Чтобы не порвало, самое главное, у меня тут не видит. А там, где пластик можно поднавалить. Да, хреново это, конечно, что без адгезионника. Мы-то свою работу сделаем с Саньком. оно-то у нас держаться будет. Просто как оно потом будет держаться, это вопрос. То есть тут уже можно смело говорить, что на пластик гарантии нет вообще никакой. Так, ну давайте глянем, что тут у нас происходит. Так все сохнет. Нормально Все. Бамперок завалил, тоже вроде все нормально, муха утонула, ну, так тебе надо муха. Видно вот там, где от наждака такая что-то крупненькое осталось, она поднимается. подымается. Но бампер будет в три слоя лица, поэтому это будет с чего хоть вычислить. Тут Серёги чуть подлил, подпшикал, все нормально. А здесь тоже все хорошо, но ну, а зеркала японские. Сука, как обычно с приколом вот вот вам добрый вечер это означает это там где протиры были до базы и вон она нам как работает как она все прекрасно работает да ребят это означает что будем вот так вот тут вот, до пластика их снимать а снимать мы будем их сейчас возьму штуковину одну веселую саня тут все мучается Какая? Какая? Да что ты говоришь? А дырки в багажнике. А дырки в багажнике. А часть морды, стекло. Давай, я пока там буду гнозаться, чтобы я потом чисто к тебе пришел. Так, так вот. Ой, давай. Берем. А Там 47 растворитель и делаем вот так. она сейчас все хорошо среагирует. посмывается их потом само собой надо будет братьить и мокрый по мокрому отфигачить ответ сразу на вопрос как предостеречься и все остальное да, можно было сделать тест на растворитель только так можно было предостеречься и сразу увидеть что будет жопа и вообще просто не грунтовать их сразу поснимать то есть их можно грунтовать получается с ними работать только полностью чистый пластик. Полностью завоскользуйте, каких их коробят. Либо же водной базы. То есть мы перетерлись, ну только вот там, где были прошлифовки какие-то водные базы. Работаем. Вот водной базы ничего страшного не будет. Ву. Ну вот это другое дело. Давай. Короче, надо их будет поснимать. Пусть лежат бубыряции, их будут периодически проходить, проливать. Пусть они слазят. Хреново у них. Ну да не все так страшно, это ж не покраска. Тем более еще время есть. У нас только второй день в работе машина. А мы уже ее грунтуем. Лучше значит работать вдвоем. В такой в нормально слаженной обстановке. Ну куда ты полез, маленький БТР, а? Ну что тебе тут надо было? Так, ну процедура далее. Тут накладываем еще два слоя, там еще два слоя. Тут еще один слой, а это все просто смываем. Попытались мы там провести стрим на канале. Ничего не получилось, потому что связь говно. Поэтому доснимем видео. А вообще, кто подписан с колокольчиками в упоминаниях, мог посмотреть стрим. Факт частично там попытался отвечать на вопросы. Там Саня сейчас грунтуется, мы тут ходили мух, с ним сшибали, потому что мухи, бляхи, они мешают работе. Зеркала, которые порвало, я помыл шестисоткой с водой и Саня их уже перегрунтовал. Он тут благополучно наваливает, ходит грунт, нам опять благополучно мешают мухи, налетевшие сюда. Сань, наливай его смелее. Ты видишь, сухарек? но тут да. хорошо, тут сухарь. Вот, вот. Вот хорошо, я да. Ладно, я все. Не все, хорошо, не мешаем специалистам. Я вот с кусочком скотч брайта пройду, подшибаю мух. Ну, Саня тут уже прошел, подшибал, в принципе. Они такие, знаете, тук-тук-тук, понатыкались сразу. поспевались, Потому что я стоял там за дверью и пытался стримить. А, вот, все как бы оклеено, как бы по максимуму нормально. Это первый слой лежит, тут уже второй слой ложится. А, борта будут в двух слоях, крылья будут в трех слоях, потому что крылья шпатлеванные. А, ну там, где шпатлев... Да, там, где нужно, будут три слоя. А так, ну по бортам два слоя, чтобы было что вытирать. На что, точнее, можно было опереться, вытираясь. А все остальное в три и будет гуд. Что-то я уже, походу поднадышался. Иди сюда, в духа. По факту траты времени, вот у нас сегодня второй день, но по факту работы, ну, если в общем суммарно по работе, мы уже даже переработали две смены. Потому что мы сегодня допустим работали вообще с 9 утра и сейчас уже пол 11 вечера а мы до сих пор работаем потому что мы хотим работать и вот получается что вдвоем вообще не напрягаясь никак ни капельки. А вот в в... Темпе. Да в нормальном среднем темпе причем с плохим наждаком, а это замедляет процесс работы процентов наверное на 30 по времени, потому что он не работает просто этот наждак. Вот спокойно, так это с перекурами, с чайпитиями, со стримом и со всем остальным. Вот, все уже загрунтовано. Завтра у меня по плану прокрашивать э, проемы, э, крышку э, капота изнутри. Вот этот проем продуть, потому что он кончен и там ржавчина, а тут э, стык э, крыла, крыло пристыкованное полез. Вот здесь там куски повылазили. Ну, подготовка была предыдущая плохая. Вот это прокрасить. И уже э, завтра воскресенье, получается, я открашусь, оно подсохнет. И уже завтра начинать перетирать э, то, что грунтовалось э, сегодня и вчера. То есть капот, э, бампера и потихонечку, потихоньку. А, а, Саня, пока я буду красить здесь. Саня перемоет пластик, там ракушечки, ручки, и будет уже открашиваться. Поэтому такой, знаете, безостановочный процесс. Сегодня второй день грунтуемся, третий день уже начинаем краситься, четвертый день мы ее полностью докрашиваем, и она уходит арматурщиком на сборку. То есть такой беспрерывный процесс, нормально все получается. Причем это без потери качества. То есть мы ничего нигде не пропустили, мы все обработали. Я Мерседес в Германии полняка за за три дня но вот там я напрягался конечно потому что я был один а, плюсом ко всему там еще я рихтовал дверь вот там было как бы тяжеловато тут все гораздо попроще ну мухи это капец это вот это не есть хорошо ну никуда их не денешь Ну пройдемся посмотрим на наш зоопарк ну да, зеркала, кстати, то, что не получилось, два часа назад получилось сейчас. Фу, зоопарк у нас тут хороший вообще, да, и тут с такой снимали. Вот это вообще отмочило, просто кадр. Помирать так красиво. Помирать так, помирать. В общем, в целом, все неплохо, как бы неплохо. И шагер у грунта вроде не крупный. И трется мы уже на капоте, попробовали, нормально он. Ну вот все-таки, знаете, вот... Я, допустим, этот грунт уже перерос. Сане он тоже, не фонтан как понравился, сейчас покажу почему. А так бы неплохо, он требует 30% разбавления у себя, чтобы нормально наносился и растекался, и чтобы нормальные животные тонули вот эти. Но вот там, где надо было нагрузить, Саня нагрузил на втором слое и третьем потом добавил. И вот что произошло. Офигенно прочертился контур протира. Это не шпатлевка, шпатлевка вот здесь. Это протир по базе там. И он себя контурил и начал даже кое-какую морщину гнать. Это уйдет, оно высохнет, чуть поправится. Но здесь придется завтра перегрунтовать. Перегрунтовать, когда я буду красить э, проемы. Поэтому такое. То есть грунт нетерпим, как бы толщине слоя. Поэтому грунт дешевый. За счет цены плюс, за счет вот этого вот косяка минус. А в общем и в целом такое, плюс-минус. То есть своих денег он стоит, но надеяться на скорость работы и качество нельзя. То есть грузить его нельзя. А, сука, сохнет очень быстро, если такие большие Шагренька. объемы на нем делать. Шагренька нормально, да. Я это помню. То есть единичный элемент нечеток. Вот такой объем валить за раз неудобно. Нагружать его нельзя. Надо у него много разбавителя наливать. А там решайте сами. Сколько он сейчас стоит, я не знаю, но вообще он недорогой. Ну, не да где-то порядка 10 евро может ну, 12 а смотря кто сколько накручивает на рынке такие моменты ну скажем прямо ну не алло такое то вот то вот вот такое короче но мы на машину сегодня на вот это вот и вот там вот бампера, что я делал с порогом увалили почти две 2,5 банки с 30 да, нет, капот это в других банках, не отсюда. Кап... Не нет, то есть в общем три банки. В общем, на круг три банки. Я краски, банки это а это нет, я тебе скажу другое, нормального хорошего тастосолного грунта ушло бы меньше. И меньше разбавителя. Так ты посчитай, это три банки, это по литру. Сейчас три литра плюс к ним еще литр, это четыре литра увалили. На этот объем сколько нужно базу? Давай сейчас не в базу не Ладно, серебра мне двух банок хватит, хорошего. А красного четырех не хватит. Так это грунт, а не база. Давай не заёживай. Все, И это отключилось. Короче, на этом все. У меня уже и камера выключилась. Завтра будем работать. Всем пока.